Всем привет Продолжаем проходить интернет-кафе-симулятор Так, кровать на месте Казалось, что нет Так, жена у нас походу на работу Убежала, да, данного э, Молодого человека Так, пополним, в общем, мы с вами Соответственно Холодильник с едой чтобы ей было чем питаться Так, ее нет, значит, надо дверь закрыть чтобы никто к нам тут не пробрался Так, на прошлой серии, соответственно, мы с вами закончили На чем? Мы с вами... Э -э -э все рабочие места заполнили У нас с вами получается 5 компьютеров да, И 2 игровых автомата То есть теперь можно полноценно работать Так, по статам у нас Опять не целые, но Теоретически хватит, учитывая то, что у нас в принципе Все с вами прокачано сейчас, кстати говоря Ну сейчас добежим, в общем откроем смену <coughs> И посмотрим, что у нас с вами По прокачкам, по навыкам прокачки Вообще что там мы имеем Так, у нас все на месте Дверцу открываем так, электричества нет, электричество подрубаем, запускаемся. Так, сейчас откроем смену, соответственно, пускай к нам ребят потихонечку приходит, приходит работать. А мы тем временем... Мы тем временем посмотрим, что у нас с вами по навыкам, в первую очередь. Так, во-первых, открываем кафешку, во-вторых, автоматическое одобрение сразу ставим, чтобы это без нас все работало. Так, и, наверное, откроем, во-первых, антивирусик. Так, все нормально. Антивирусник сканирует, все хорошо. Все компьютеры есть, имеются в порядке. 910 долларов у нас. Так, ладно. Смена у нас открыта. Копилочки 17 баксов. Еще нифига себе. Так, отлично. У нас 130 очков. На что мы можем потратить 130 очков? Как раз. Благодаря нашему улыбающемуся лицу у вас будет клиент, который ставит больше положительных отзывов. А -а -а. Замечательно, что. Замечательно Так, по способности у нас одно очко умений На скорость, наверное, потратим, да? Давайте на скорость, скорость. Так, и что я предлагаю? Давайте-ка мы, наверное, украсим наше кафе А то что-то у нас совсем все прям грустно Визуально, да? Пора бы уже заняться Раскраской, да? Это получается, Да Так, стены, этажи, потолки Начнем, наверное, со стен, да? Да, давайте со стен начнем. Вот, разноцветные, симпатичные. Ну-ка. О, хорошо. Так. Потолки, стены, этажи. А, этажи, но ну, это пол, да. Так, пол сделаем. Давайте... Что у нас тут есть вообще? Слушайте, какой-то все невзрачный капец. Давайте красненький. О, шикарно подходят. Ну а потолок, наверное, что-нибудь потемнее мы, наверное, выберем. Что-нибудь потемнее. Что у нас тут? Чем не есть? Наверное, вот этот, что ли? Ну-ка, попробуем. Максимально не сочетается. Меня устраивает. Оставляем. Все. Так, по поводу, соответственно, апгрейда. Мы все сделали. Так, наш компьютер тоже надо заапгрейдить, да? Я так думаю. Но, в первую очередь, так, во-первых, мы тут все сделали. Нам бы еще с вами, наверное, поставить автоматическую раздвижную дверь и колоночки. Так, Отлично. Так, давайте колонки нам, в принципе, хватает, наверное, уже, да? Да, денег-то у нас хватает на колонки Давайте прикупим хотя бы какие-нибудь колоночки первые И включим ребятам музончик, чтобы было повеселее Так, только уберем максимальную громкость ну, максимум уберем громкости, чтобы... Так, да, включим, пускай разброс будет Какая-то хреновая песня О! Нормально, все, оставляем Убавлю, ну, по -по это, убавлю, поменьше сделаю громкость, чтобы она никого не бесила, у меня в том числе. Так, отлично, теперь, а, чем мы вышли? А, так, так, так, так, так, теперь давайте-ка мы соберем первый, а, у нас стоп, подождите, у нас, ага, электричество и за охранника денег надо отвалить, у нас уже нет, мы потратились. Так, ладно, главное не забыть об этом. Мы сейчас соберем-ка с вами, пожалуй, средний набор, средний кейс по компьютеру. Это у нас будет под компьютер кейс. Так, ага, спасибо. Так, деньги идут. А, 300 долларов. Сейчас, подождите, давайте оплатим, чтобы нам не забыть с вами по поводу оплаты всяких услуг. Так, все, и собираем, соответственно, с вами средний компьютерный кейс. На три звезды получается средний, Правильно. Так, это у нас fat компьютер кейс берем. Далее что у нас? Стулья. На три звезды это фабрик босс Excel Тоже берем. По клавиатурам берем. Что у нас тут на три звезды? то есть. А что-то нет на три звезды, да? А есть на три. Small keyboard. И большой нет, это какая-то здоровая не. Давайте поменьше возьмем. Так, поменьше. Монитор lcd лет да? Да. Берем монитор, мышку берем, получается какую лет маус и стол какой-нибудь средненький компьютерный. Metal Computer Table, блять, некрасивый пиздец. Ну а те дорогие. Хм. Ну давайте Metal Computer Table, Чё, ничего не поделаешь, потому что других вариантов пока нет, остальные все дороже. У нас наборы так на 300 выходит. Охренеть. Ну ладно, будем надеяться, нам даже не знаю, как наберем-то вообще мы с вами 300 и наберем лифт. Но надо потихонечку переходить. Ой, перепутал. <coughs> надо потихонечку переходить на более, переходить на более сильное железо. А то мы тут с вами ни хрена не заработаем, ни хрена не заработаем. Так, там еще денег принесли. Так, а давайте вообще прикинем по ценам. Мышки 299 баксов Либо давайте мы, знаете как сделаем Мы не будем собирать целое одно операционное место А закупим частями К примеру лет Маус 299 баксов Начнем с самого дешевого Сколько нам надо? Нам нужно 5 мышек, правильно игровых? Правильно Соответственно давайте мы начнем с игровых мышек Мы накупим сейчас 5 игровых мышек Так Два, три, 4, 5 игровых мышек. Это с 1495 баксов. Вот. И, соответственно, их закупим будем потихонечку, помаленечку. Апгрейдить все компьютерные места, а не конкретно одно. Соответственно, по деньгам это будет даже, возможно, лучше. Потому что там только одно место будет нам деньги приносить. А здесь сразу 5. Вот заодно и проверим. Да, правда, с такими-то доходами мы особо долго с вами... Ой, особо быстро с вами накопить не накопим. Вот это... Хреновый стол стоит. Надо будет его ночью переставить. Он того, гляди, отвалится нахрен. Мне это вообще не нравится. Так, в автоматике. Пожалуйста, пожалуйста. Жалко не светится, да? Ничего не... Ты ты вообще там видишь? Там нихуя нет, Там, блядь, грязь одна сплошная на мониторе. Что-то смотрит, что видит ведь. Так, люди к нам идут. Сколько у нас времени получается? Сколько время, сколько время, сколько время, время? У нас уже половина шестого. Ни хрена себе день пролетел. День очень-очень быстро пролетел. А у нас с вами 300 баксов всего навсего Ну, на самом деле копейки. Реально копейки. Так, по отзывам. и 2, 2,2. Хорошо. Все хотят, просят туалет Но, к сожалению, туалетов у нас пока нет и не будет Ходите вот туда, вот в зал Если что, там вроде как Безопасно Еще 137 долларов Отлично вот, вот с такими вот людьми стоит работать 600 баксов Почти половину собрали О, Кстати, у меня здесь название написано, как сейчас заметил так, кстати говоря, по поводу роликов и так далее, что я вообще решил? А, кстати, Лет, Подожди, лет Маус одна у нас есть. Од... Откуда у нас одна мышка, не помню. Ну и хорошо. Стоп, если у нас есть Лет Маус, соответственно. Мы, во-первых, давайте, знаете, что сделаем, раз Лет Маус есть все такое. Поехали-ка сбегаем к нашему... Продавцу к нашему, посмотрим, нет ли у него еще таких мышек подешевле. То есть, соответственно, чтобы -то, что -то, то поднакопить и а -а поэкономить. -по есть! Забираем мышку. Одна была, да? Одна была. Так, бизнес кибор, неинтересно. Все. All CD, это не тот. Все, все отлично. Очень хорошо. Плюс одна мышка. Сейчас мы ее сразу вот сюда вот установим. Ля. Ну вот что такое. Иди с богом. Поставил мышку на свою голову. Так, компьютер у нас здесь стоит. Пожалуйста, вот сюда. Мышку сюда. Как я стол-то зацепил. Ой. Вот зараза! Отключился. Энергии все-таки не хватило. Ну, блять, у меня серьезно, с собой системник. Блядь, сейчас... У меня с собой системник, нам придется вот туда тащить. Ой, какой ужас! Какой ужас. Окей, раз придется тащить, поехали тащить туда. Ну, по крайней мере, за кафешку можно не переживать. Там Борис э, совсем справится. Это не проблема. Борька-то у нас молодец. Конечно, да, иногда проколы случаются у него, но в целом-то он вроде как... О, кстати. <с> можно и не открывать. Во-первых, кстати, у нас новый день, и у нас еще один лет мало здесь есть, да? Это у нас что? Классик. Подожди, она вам нужна, классическая, да? Сейчас заодно проверим. Заодно проверим. Короче, минимум мышка здесь одна есть, которая нам нужна. Бежали. Минимум одна мышка здесь имеется. Так, клавиатура где? Вот она. Так, и надо поменять, во-первых, цены. По-моему, цены-то я забыл, наверное, поменять, да? Новый день, новые проблемы. Да-да-да, забыл цены-то поменять. Ух ты, нихрена. 1,8, 1,7. Это только за мышку. Ребята, короче, мы богатеем. Мы богатеем прямо на глазах. Так, забираем эту мышку, бежим вы тоже забираем Побежали быстренько В ломбард продадим эту мышку Купим ту И, кстати, я забыл, какую клавиатуру нам надо Ага, придется еще раз бежать, ладно 42 бакса, нифига себе мышку продали Погнали Так Плюс одна мышка сейчас будет к рабочей зоне у нас Так, у нас все пока заняты Ладно, давай ее сюда пока положим Да хорош толкаться -то. Так. Давай смотреть клавиатуру Клавиатура, клавиатуру мы выбрали Какую? Смолкий борт, да, маленькая клавиатура Очень хорошо Смолки борт мы забираем мы, мы покупаем обе, так, погнали Короче, пока там есть такая возможность Обновиться на а, это классик, подожди, это не та, это другая Блин, ну да ладно Босс чер. Кстати говоря, подожди, а стул нам какой нужен? Название забыл Я даже не посмотрел название-то Сейчас посмотрим Так, по-по-по-по-по Соответственно, у нас по стулу Стул у нас по наверху, да? А, стоп Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо -тих. Все там будет хорошо Тема пожаротрушения у нас куплено, все нормально А, у нас фабрик, бокс, эксель Все, соответственно, там мы тоже ничего не покупаем Мы ждем, когда Компьютер с, -с, с мышкой стой у нас сводится Давайте ее поближе сразу положим Потому что нам надо здесь будет Темп поменять вот так вот. О, есть контакт, отлично Так Отлично Отлично Раз, два Так, и, и по, по цене быстро посмотрим По цене, по цене, так, тихо, тихо По цене Нормальный Нормальный Отлично, так, слушай Деньги несут, ну, прям страсти Так, один, один и восемь Все нормально, так Соответственно, смотри, один и восемь у нас теперь уже три Нам нужно всего две мышки Всего две мышки так, оплачиваем две мышки, ждем, когда нам их привезут. Так, забираем денежку. 170 баксов. Можно сразу на второй уровень переходить. Так, давайте уносим мышку, продаем сразу. Как раз будет немножко побольше денег еще у нас. Слушай, так нет, так наоборот лучше апгрейдиться. Да что ж ты заколебал мне. А ничего у меня нет, отстанет. Все перепутал. Так, продаем. Хорошо, побежали. Сейчас берем самые дешевые детали. Сразу закупаем сначала. Еще 16 баксов. Отлично. Так, вот два, два места проагридить осталось. Так, и, наверное, потихонечку можно будет остальное закупать. Что у нас по стоимости? Наверное, давайте клавиатуры закупим. Или столы. Что у нас там дешевле? -то? Столы дешевле. Но столы я не хочу. Давайте столы в последнюю очередь. Давайте клавиатуры. Раз, два... Хотя нет, стоп, одну мы уже можем заказать Пускай везут Мышки нам привезли Замечательно Так, сразу же забираем мышки поближе чтобы потом за ними не бегать Ты будешь здесь Ты будешь тоже рядышком Ни хрена себе там, слушай, там вообще хороший коэффициент Там с доллара на доллары 8 восемь Практически в два раза В два раза разница По деньгам, соответственно, тоже Замечательно Так, первая клавиатурка у нас уже едет Что у нас по деньгам? По деньгам пока мало пока мало. Угу. Так, соответственно пока не будем Тогда заказывать вторую клавиатуру да? Пускай сначала они все оплатят А как только нам оплатят Мы уже закажем все остальное Так, вот этих ребят надо будет выселить Сейчас они как только закончат, мы их тоже отсюда вытулим Там уже и игр можно побольше будет купить так, жирафик, отлично Отлично Первая клавиатурка пошла Так, ждем кого-нибудь, кто отсюда сейчас свалит по-быстрому Доиграй, давайте, ребят, доигрывайте Всё, люди, <говорит> Все, позиция давайте, Наиграем в автоматы Люди пришли, вообще забитое кафе Наглухо забитое Так И вот это вот отсюда Сюда мышку, быстренько Есть Сюда клавиатуру, быстро что она и поменьше, она и власть как раз отлично, отлично. Так стоп. они, они хотят нам денег сюда, а мы тут стоим, как неприкаянные и не забираем деньги. Так, деньги забрали, отлично. Бежим, сдаем клавиатурку раз. Нам вообще зачем бы подделку купить? Прям заклибался, уже так бегать-то, обновляться. Так, у нас, короче, теперь самое дальнее место, самое топовое. Так, забираем. Подожди, у нас вторая мышка тоже, вот, клиента нет. Хорош. Отлично, все. Да, я не покупал, блин, я не покупал рюкзак, теперь приходится вот так вот бегать. Еще 6 долларов. Хорошо, нам чего это оставляют? Замечательно. Так, сейчас все продадим, посмотрим, что у нас по деньгам. И, соответственно, будем апгрейдить клавиатурки. Потом все-таки давайте столы. Хотя нет, хотя нет, столы потом Столы в последнюю очередь, потому что у меня есть идея Есть идея Нам, во-первых, надо с вами расширяться в перспективе ближайшую Потому что у нас максимально мало места Мне вообще не нравится Очень мало места И ходить вот так в два ряда компьютера ставить Это максимально неудобно Кто-то где-то что-то постоянно задевает Постоянно что-то ломается, двигается Поэтому нам нужно максимально как-то подальше друг от друга Все это поставить Поэтому мы сейчас проведем небольшие апгрейды и как только все апгрейды у нас с вами завершатся, мы потихоньку, помаленьку начнем расширяться. Ну и, соответственно, надо будет еще все приукрасить. Ну, надо света побольше, кстати, во-первых, там свет какой-никакой он есть, да, и давайте его включим, пожалуй. Вот, хотя бы так. Хотя бы пусть э, ребята у стены не слепнут, остальные-то ладно, не так страшно. Потому что у стены у нас сейчас самый крутой компьютер, соответственно, самое главное, чтобы там люди себя чувствовали комфортно. Так, нам на две клавиатурки уже хватает. Сразу же приобретаем. Хорошо, сейчас придут еще две, обградим еще. Слушай, так, в принципе, у нас довольно-таки быстро деньги придут. Я думал, мы вообще очень-очень долго будем все это дело копить. Нет, нормально. На три тысячи, да, по-моему, у нас вышел? На три с копейками. У нас вышел э, сетап э, средний на три звезды. Да, слушай, мы уже купили полный сетап. Вот, смотри, вот, видишь? Ч ⁇ -то постоянно здесь не нравится. Давай поставим еще разок нормально. Ч ⁇ -то задевает, что-то им не нравится постоянно. Мне тоже не нравится, что им не нравится. О, охренеть. Так, нам клавиатуру-то уже привезли. Стоп, стоп, стоп. Вот тогда. Хорошо. Так, она за дальний, значит, разряжаем этот компьютер. Опа Чего такое? Да, надо будет это место тоже А, нихрена себе понял Так, раз Два Так, работает, работает, все, работает, хорошо Так, там там чаевые оставили Мы тоже их заберем сейчас Слушай, так мы вообще максимально быстро Тут проапгрейдимся-то сейчас Пожалуйста, оп Есть контакт У нас народ уже подверг, бежал быстренько так, нам с вами, получается, надо проапгрейдить два рабочих места еще, да? Да. У нас с вами уже на одну хватает. Давайте купим, раз на одну хватает. Заказываем. Да, заказываем. Осталось 100 долларов. Ну, слушайте, я думаю, к концу сегодняшнего дня, учитывая то, что я сейчас эти клавиатуры продам. Нам с вами хватит на последнюю клавиатуру После этого мы сделаем расширение Да, да, да Во-первых, сейчас вон денежки идут хорошо Вообще хорошо Слушай, казалось бы Ничего не сделали в принципе-то, да При этом деньги вообще капают просто Так, надо будет биты Ну, задание мы тоже сделаем Сейчас не особо принципиально там Торопиться не стоит так, 140 долларов мы подняли сейчас на продаже старых комплектующих. Сейчас у нас Жираф придет, мы поставим еще плюс один хороший комп. Это хорошо. Так, 8 баксов нам тут отсыпали. Так, да, 2 два места два места осталось по, проапгрейдить по, по, по, по комплектующим. Хорошо. Так, сейчас заберем сразу же, кто я тут. Пожалуйста. Сюда. Так, денежку нам принесли, отлично Компьютер как раз, который нам нужен Послабить. Не промазал, сейчас опять бы чуть не убрал О. Так, хорош Так, нам деньги принесли за биры 132 доллара, так это, подожди Это она была просто На компьютере, где просто мышка была другая Охренеть, ребята, мы сейчас С вами, блядь, разбогатеем, пиздец Так, есть что-нибудь? Ничего хорошего, да? Нет, ничего хорошего. Все, тогда бежим дальше. Там у нас в автоматике играют. Денежки капают. Все хорошо. их пока больше нет. Э, робот. Ага, все. Робот работает. У нас уже 800 баксов. Серьезно? 1000 баксов. Все, последнюю клавиатуру заказываем. Охренеть. Вот это скорость. Так, все, соответственно, теперь мы... Копим деньги на апгрейд. 213 баксов, серьезно? А время-то 2 часа ночи. 2 часа ночи, Карл, время-то уже. То есть к нам клиенты, но не будут приходить, все. 80 долларов. Ты чё, блядь? Трамп вообще, короче, бабок там не приносит, меня он расстраивает. Так, 1000 долларов у нас есть, мы можем проапгрейдить. Э, сейчас быстренько увеличить комнату нашу, потому что, ну, это очень мало. Так, новая комната. Вот, вот, другое дело. Переставлять сейчас пока ничего не будем. Единственное, что мы сейчас сделаем, это, наверное, аппараты эти поставим вот сюда, потому что у меня есть идея, как все это будет стоять. Это будет стоять вообще не так, как стояло до этого. Так, игровой автомат раз, игровой автомат 2, чтобы это здесь нас больше пока не нервировало. Игровой автоматы дешевого, мы, наверное, покупать с вами больше вообще не будем. Потому что я не вижу у них смысла никакого. Вот. А по этой стене, короче, у нас пойдут чисто игровые зоны. Здесь пока стена будет пустой. Потому что, ну, вообще, вот, смотрите, места прям нет. Мне не нравится так, как это все стоит здесь сейчас. Так, не хватает у нас, да, пока? Раз у нас не хватает, время пятый час. Давайте закрывать нашу кафе... кафешку. Закроем пока кафешку и погнали домой спать. Погнали домой спать. Соответственно, все на свежую голову, на утро спокойненько сделаем. Да, открывать-то ее не надо, прикинь. Оказывается-то, мы-то вообще-то не супер простые ребята, видал, блять? Сквозь такие железные вещи-то проходят спокойно, без проблем. Это хорошо. Так, все, погнали. Есть. Так, жена пришла. Что принесла? 185 б... баксов. Хорошо, это хорошо, так, давай тебе холодильничек, поп... ой, как проголодалась, ты посмотри, ой, подожди, набьем холодильник едой, мы теперь можем себе это позволить вообще-то, вообще-то мы теперь можем себе это позволить, это очень хорошо, так, она ушла на работу, там нас опять, да, все, тогда дверь закрываем, поехали, и лифт ты мне еще прислал, ты посмотри, охренеть Заботиться. Ну, правильно, что, кормить, семье, все дела он принес. Еды купил, все хорошо. Так, угу. погнали. Так, новый день, новые э, веселья. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. А, нам клавиатуры-то не нужны больше. Нам не нужно ничего. Нам нужны компьютеры и кресла, но это все не то, что нам надо. Ну, окей, погнали открывать быстренько смену. Ибо нам надо работать Нам надо работать, у нас очень много дел Так, раз, здесь все А, здесь уже одобрение автоматически включено Так, давайте еще проверим Компы наши на всякий случай Нормально, как раз Все на пограничном Состоянии, да, находятся Все Все Вай 6, с 0 то 8 Даже с единички, там, по-моему, единичка, да, у нас уже была Отзывы у нас э, очень хорошо поднялись Хорошо Слушай, клавиатуры, казалось Подожди, а, во, во. Ну, Я думаю, нам, нам, у нас должна она была быть Так, выбрасывает клавиатуру Ставим сюда Все, последнее рабочее место Готово Сейчас мы, соответственно, ждем прихода волны новых клиентов. Будем заказывать столы, ставить столы и, соответственно, переносить все на них. Как раз параллельно расставляя их по длине. И друг от друга мы сделаем хотя бы какое-то, никакое расстояние, чтобы таких косяков больше не было. Что они там друг к друга упираются, вообще не нравится максимально. А, так ну у нас уже вовсю все сидят, работают. Хорошо. Так, осталось подождать притока денежных средств, соответственно, потому что у нас не хватает, да? 400... А, подожди, у нас почти хватает Откуда деньги? А, стоп, но у нас очень много счетов Опять электричество, подожди, сплатил прям недавно Ой, ёлы-палы, короче, да У нас день сейчас уйдет на то, чтобы погасить А, ну хотя стой день, подожди 500 баксов надо там, 400 с копейками Может быть и нет Может быть и нет ну да, счетов довольно-таки много пришло, поэтому придется сначала с ними разобраться Так, со столами, со столами мы берем средние столы, да, как и хотели А, слушай, а самый дорогой стол, чтобы вообще больше мне не заниматься, дорогой? Где он, Компьютер. то вот, 880 баксов 480, слушай, ну, дохрена С другой стороны, на 5 рабочих мест, может, давайте мы со столами-то как раз разберемся, попробуем Столы сразу максимальные, да? Какие-то крутые купить. Вроде там по 200 баксов даже приходило. Короче, давайте добавляем один стол корзины корзину и посмотрим. Что у нас как пойдет. Так, 73 доллара с первого заказа нам упало. Ребят, пока сидят. Сидят, никуда не хотят. Ладно, хорошо, ждем. Пока ждем. Ждем, когда все тут к нам придут, зайдут. Так, так, денежка пошла, денежка пошла хорошо. Что он нам принес? Блин, непонятно, что он нам принес? 413 долларов у нас. Счет сколько? 200 баксов он принес? принес? Если так, то вообще замечательно. Кто там параллельно с другим. О, сейчас по второму посмотрим. Давай, давай, старичок. 200 баксов, хорошо, хорошо. Так, этот решил свалить. Ну, Борис, ты знаешь, что делать? Почти 200 баксов. Все. Подожди, так все, все. Все, закрываем счет. А еще даже часа нет. Мне пока вообще тенденция нравится. Знаете, что надо сделать? Я думаю, там по персоналу у нас, по-моему, остался один чувачок, которого мы не нанимали. Во, да, и улучшить внимание ваших потенциальных клиентов, вероятность получить больше клиентов. Да, давай-ка его наймем. Потому что нам сейчас больше клиентов надо. Больше клиентов, больше денег. У нас не забиваются места, не забиваются совсем никак. А кого? кого? Мы купили кого то Мишку. Да, Мишку купили, который рекламщик. А где он? Ми... А, во, во, Миша не идет. Вон, смотрите, сейчас, короче, будет весело. Так, стоп. Ты что-то плохо посидел, братан. А, ну вот учи оставил. Тоже неплохо. Так, что у нас по очкам пока? Давайте Два умения. Закрываем скорость и, наверное, силу пока сделаем. Хотя, в принципе, нам, наверное, голод нужнее. Когда мы поедим, пока неизвестно вообще. Так, 200 долларов плюсом у нас пришло. Так, слушай, народ-то постоянно теперь приходит. Во! Во! Пошла движуха, смотри, хорошо! Все, отлично. Все, молодцы. Так, здесь что у нас? Майнерские всякие делишки нам, в принципе, не нужны. Давайте, наверное, что-нибудь тут покачаем. Хотя... Что-то такое, это позволяет наносить больше, Более сильные удары Тебя столько разбили, что ты больше Ничего не чувствуешь, вы становитесь Более стойким, а давай покачаем Низ, наверное, пока Выносливость не истощается, выстрел при получении урона Или беге, так, давай Утеряйте вы теряете вынос, когда получаете урон Да давай, все, вот это прокачаем Так, и туда Позволяет наносить больше урона Это у нас защита, я так понимаю Все, пока больше <связано> на не хватает так, что у нас по деньгам? Вроде как что-то там насобиралось, да, уже понемножку? Сейчас посмотрим, что у нас такой баланс. Баланс у нас пока еще недостаточный для того, чтобы заказать то, что мы хотим с вами. Так, еще раз проверяем на всякий случай счета. Так, счетов нет, все хорошо. Соответственно, открываем. Открываем и будем собирать стол как минимум один сегодня, я думаю, точно мы получим. Да, да, в любом случае, как минимум, один мы получим, будет хорошо Так, ответ, ты... А, ты просто в играла да, Если автомат да. играл, ничего страшного Пожалуйста, уходи Пожалуйста, уходи, никто тебя держать здесь не будет Раз наигралась Так, кстати, поиграем автоматом Вообще, надо посмотреть, чего и сколько это все дело стоит у нас с вами Деньги у нас, сверху, да, по-моему? Да 1400 1400 1400 Нет, слушай, мы играем автомат, наверное, тоже будем брать самые последние А сколько? 1400 получается, самые дорогие 13... 1370, не, ребят, все Если будем брать автоматы, будем брать только пятизвездочные И только самые дорогие Больше не будем на это вообще внимания обращать И денег тратить лишний раз тоже не будем Да Так, пришел, да, отлично, положил денег Сколько? 900 баксов, отлично, заказываем Первый стол Первый из пяти у нас заказан по поводу расширения посмотрим, сколько останется места. Я пока еще не знаю, нам хватит ли места потом еще на какое-то количество игровых мест на этом этаже, если что, придется, соответственно, расширяться. Блять, 200 баксов уже все. Сколько там получается? 250 баксов. Все, Мы почти второй стол уже заказывать можно. Да. Такие хорошие, более-менее, да, клавиатуры, мышки, но от, отвратительные компьютеры. Ну, это мы все тоже решим по ходу делать, потому что пока что у нас банально, банально нет на это времени. Хорошо. Так, стол первый приехал. Отлично, это значит, одному из игровых мест можно пере. Мне штраф не даст никакого сейчас. Вас штрафовали. Вот собака сутула, меня штрафовали. Ну да ладно. Сейчас придется деньги эти быстро отбить. Ничего страшного. Так, давайте ставим, наверное, вот на таком расстоянии, да, от стены, чтобы... И тут от стены. Все. Широкий, хороший стол. Все, и будем тихоньку переезжать. На эту стену. Отлично. Не забыть, главное, поменять здесь ценники, потому что, соответственно, это новое собранное место, и он цены будет писать по-другому. Ну, не то, что цены по-другому писать, а... Он сбросит до середины все показатели. Надо будет э, самостоятельно... Самостоятельно поменять ценник. Не... А, стул то не хватает. Стул, самое главное, забыл. Ай, подожди, стой, стой, стой, стой. У одного успел, у второго Борис заберет. Ничего страшного. <г iron> <р Audio> так, ничего, система пожаротушения сейчас справится. Будет хорошо. Главное не научить. Так, все, отлично, система пожаротушения есть работает хорошо так стол поехали уносим продаем нахрен вот эту рухлить Отлично. одно игровое место у нас есть второе сейчас тоже будет 200 баксов 213 баксов бушный стол вот это я понимаю вот это я понимаю тут вот хорошо так плюс плюс плюс плюс плюс плюс 330 долларов нам уже можно заказывать так поехали оплачиваем 19 Девятнадцать 19... Девятнадцать, да, время? Слушай, мы еще закажем один стол Мы успеем сегодня еще один стол заказать Соответственно, переехать И еще одно рабочее место Бляха, цены так не поменяли? Ну ладно, ничего страшного Меняем ночью, когда все уже от нас уйдут Ой, ну стол конечно, вообще топчик Стол-огонь просто Так, сейчас привезут второе место рабочее, да? Мы, соответственно, с вами переставимся Сразу же так, есть контакт. Второй стол приехал. Каждый забираем. чё ты как-то слабовато посидел, братан. Слабовато посидел. Не понрав... Ты мне как клиент вообще сейчас не нравишься уже. Так, вот такое расстояние будет достаточно, я думаю. Блин, ты садишься сюда, да? Ну ладно, придется этому месту рабочему переезжать. Ничего не поделаешь, раз то место, к сожалению, уже занято резко. Хотелось, наоборот, с этим как раз убрать все, чтобы там ничего не мешало больше. Ну ладно. Так. Угу. Вот так Все, второй компьютер готов Собираем у него деньги 190 долларов, хорошо 800 еще немножко И ты как раз, наверное, мне остатки денег и принес Да, хорошо, все Заказываем еще одно рабочее место Третье рабочее место у нас уже есть К нам пришел какой-то счет А, уга, оплата штрафа 20 баксов Ну, слушай, я-то думал, там что-то посерьезнее будет Ну, 20 долларов не так страшно так, пошли, уносим этот стол Вполне возможно, теоретически, что мы успеем еще одно рабочее место Сегодня апнуть было бы неплохо Чтобы со столами больше не возиться Чтобы их больше никто не трогал, не дергал, не ломал, не портил, не едал в разные стороны так, Отлично Всех пробежали Так, так, так, так, добавляем еще один стол Да, скоро ребят перестанут приходить. Так, я больше ничего не заказывал, ведь, да? А, пож... нет, еще один сразу заказал уже. Офигеть. Так, это подожди, ты ему заказали, получается... А, нет, мы в корзину что-то положили. Подожди, какой мы заказали? Мы ничего не заказывали. Все, все нормально. Мы только корзин корзину же положили стол. Мы еще его заказать-то не заказали толком. Вот так. Так, здесь занято место. Ну, давай тогда вот это пусть, пусть переезжает тоже. У нас тут нет времени ждать, когда вы тут все повылазите. Когда вы все наиграетесь, тут посидитесь. У нас бизнес, так сказать. Бизнес ждать не любит. Отлично. О, ты, кстати, вообще широчейный. Смотри, с каким-то монитором, блядь, здоровым. И при этом места более чем достаточно. Так, отлично. Отлично. Что у нас по деньгам? По деньгам у нас 789 долларов. В принципе, теоретически, как раз вот последний наш клиент, который тут сидит, должен нам эти деньги дать. Так, мы давайте сразу все рабочие места быстренько поднимем по цене. Какие у нас? Вот новый стол. Ага. Угу. Отлично. Так, два места, да, у нас? Нет, три места, стоп, три места. Вот это, наверное, да, еще, да. Так, все, с этими все в порядке. Около буквы Н все. Да, да, да. О, все, понял, как э, различать. Если около буквы Н ползунок, значит все нормально. Так, по времени у нас суши четвертый час. Четвертый час. Ты там сидеть-то сколько собралась у нас женщина? Ну, видимо, да, заказать мы уже не успеем ничего. Так, она пока не выходит. Погнали, быстрее тогда э, продадим стол. А, стол продадим, могли бы заказать. Ну ладно, закажем, значит, уже попозже. Сейчас, значит, сейчас мы быстренько заберем бабки у этой тетки. Да, она что там? Ты сколько сидеть-то будешь? Ты на время смотрела? Сколько она торчит-то? Охренеть, шестой час. А, все, пошла. Так, Борис, давай, отбивай у нее деньги. Она какая-то это... Ни хрена себе, 250 баксов чуть не унесла. Обалдеть 250 долларов Слушай, мы вообще хорошо зарабатывать стали Ни хрена себе С таких-то копеек, да По 13, по 2, по полтора доллара Поднялись просто до каких-то невыданных Неслыханных циферок Замечательно Мне это нравится Это очень хорошо Соответственно, мы с вами потихоньку богатеем В то время, как конкуренты у нас Совсем загнулись, да Мы их тут подорвали мы, ну, не, не так не сказать, что мы прям виноваты-виноваты, да? Так, что у нас? О, еще 60 баксов принесла у нас жена. Отлично, отлично. Так, все. Так, ну а мы, соответственно, что? Так, мы ложимся спать. Закажем стол. И что будет вообще дальше в целом, мы увидим в следующей серии. Вам спасибо огромное, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Прожимайте лайки, колокольчик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, в Телеграме. Я желаю вам здоровья, любви удачи. Пока. this